Меня не будет тошнить. Меня совсем никогда не тошнит. Дело в том, что утрата рвотного рефлекса, то есть естественная защитная реакция на алкоголь, это на самом деле плохо. Потому что организм таким образом сопротивляется опьянению и как бы подсказывает нам, что привыкать к алкоголю к алкогольному опьянению не нужно.